О чем могут говорить мертвые птицы? Я их вижу с 20 лет, как предупреждение о периоде проблем, с которыми не хватает сил справиться быстро и о потере внутренних сил. Я видела чайку после имболка и сейчас перед Мабоном, также во сне и, и возле своей двери. Еле справилась с внутренним беспокойством и обстоятельствами вне моих сил. Хотелось бы понимать, в чем знак мертвых птиц и как я могу себе помочь. Я в эмиграции раньше много лет не видела вообще, только на родине, а сейчас и в эмиграции началось. Анна, символ мертвых птиц говорит о том, что до вас не доходят вестники. Вам идет информация от ваших сопряженных проекций из других миров, но они к вам не доходят. Раньше это происходило при тоталитаризме, от которого вы уехали. Сейчас они не могут пробиться за тоталитарную стену, в, котором, в которой вы сейчас находитесь. Вы должны осознать, в чем преграда? Информация, которая не приходит к вам, это информация, которая не пропускается к вам. Вы сами ее не пропускаете или к вам ее не пропускают? Это первые два вопроса, на которые нужно ответить. Если вы сами ее не пропускаете, справитесь легче. То есть просто составьте себе элементарный список, да, какую, какую информацию вы не хотите слышать, просто не хотите. Если список этот наберется незначительный, значит оглянитесь на своих близких и посмотрите, какую информацию они не хотят слышать. Здесь я думаю, что попроще вам определиться, потому что со стороны вообще видно лучше. Можете своих близких спросить, какую информацию они боятся вам отдавать, потому что вы не готовы ее услышать. Или в, в каком-то таком ключе сформулируйте вопрос, что, как они считают, какой информации лично вы боитесь, например, или не приемлете, или не понимаете. Так вы соберете комплексное видение того, где граница, где барьеры, об которые бьются птицы. Дальше постарайтесь эти барьеры снять. Возможно, вам поможет музыка, возможно, вам поможет некоторые культурные, культурные потоки, например, с Родины, на том языке, на котором вы думаете, на том языке, на котором вы говорите. В любом случае, щупайте. Где-то есть граница, где-то есть пробел. Это птица, которая как бы летит к вам, но натыкается на, при... на препятствие, которое она не видит, например, об стекло. И она бьется об это стекло и, и... и не долетает. Птица его не видит, а вы, вы знаете, что оно есть. Вот. Поэтому вы должны просто видеть, где оно есть у вас. Информация. Где-то стоит запрет на получение информации. К вам бьются вестники вы их пока не можете принять. Снимайте запруды, снимайте запреты, объяснила бы так. Вот. а то, что появилась мысль опять поменять землю, здесь не связано это ни с эмиграцией, ни с чем-либо другим. Мы сейчас входим в такой мир, в, такой, в такое миропостроение, где географическая точка перестает иметь значение перестает иметь значение. Если мы все сделаем правильно, это не будет иметь значения вообще больше никогда. Вот Поэтому э, если для вас это важно, пока меняйте землю, но если вы можете перешагнуть через это правило и найти свою силу на любой земле, то возможно стоит поискать в себе такие резервы. Опять же это сейчас очень индивидуально. мы живем в процессе, когда переход на новый движок будет происходить индивидуально, ни, ни скопом, ни нацией, ни семьей, ни, ни державой никак. Всегда все будет очень индивидуально и поэтому здесь каждый отвечает только сам за себя и сам за себя рассчитывается, сам, за себе, сам, сам свои долги и оплачивает. И здесь только индивидуально смотрите, не оглядывайтесь по сторонам, не пытайтесь перетащить за собой тех, кто совершенно не пытается, даже если это двухлетние дети. Это сложно осознать, но потом, когда станет очевидно, как, как происходит переход, не будет сложности. Не будет сложности ни в понимании, ни в осознании, ни в действиях. Вы просто сейчас сделайте правильные шаги по отношению к самому себе. Избавьтесь от проблем, которые не дают вам возможности видеть себя в отрыве от той реальности, в которой вы существуете нынче. Они есть, крепкими канатами привязанными, крепкими незримыми канатами. Вот. Но если вы все сделаете правильно, вы эти канаты увидите и заодно поймете, вы их повесили или не вы нужны, они вам в вашей будущей реальности или не нужны. Те пути становления, которые вы сейчас проходите, они обнажают зрение. Вот. Ну а вестники, вестники вам нужны, снимайте преграды с сознания.